И вот он, тот самый матчмейкинг, о котором я вам говорил, дорогие друзья, типочки и грибочки Вот такие сегодня у нас команды, Зимбабве против Евросоюза Это даже звучит как-то забавно, но по факту как есть в обороне у нас начинают типочки, и грибочки, соответственно, будут атаковать составы, не знаю, даже на... Вау. Принц, отличный хедшот с P250, минус таймлапс в детдом. 25-й БАМ пытается сейчас поджать... Поджать банан, хрена себе, вот это поджимчик банана. Минус 3 аж оформляет типочек, попытка разменяться от Дистриктора, но, к сожалению, без... Успешно а, Пострелял, напугал Пострелял по еще одному сопернику Ну, в результате, в общем-то, демэдж дилинга Проходит по игрокам обороны много, правда Минусов-то не проходит вообще нисколько Дарк legend успевает пройти на точку А Забирает там в ребрах одного из своих оппонентов А следом забирает и второго а, Фаврик при этом все-таки догоняет Дистриктора и dark legend Ах, как это было близко И все-таки минус Фаврик Один на один остается Dark Legend и не сразу понимает, где ждать соперника, но вот после этой перестрелки теперь уже, что называется, карты все вскрыты. Dark Legend вступает в перебранку со своим соперником, но соперник убегает, между прочим, да? понимая, что не на руку сейчас игроку обороны как раз-таки эта самая перестрелка. Перестрелка здесь нужна исключительно игроку атаки. Ну, Dark Legend недолго думая подбирает бомбу и отправляется на точку Б ее ставить, а я пока появляется возможность. Давайте быстренько представлю вам коллективы. Команда типочки. Это 25 Бам, Favrik, Timelapse, Hick и Can't Stop. Команда грибочки непосредственно. Это Dark Legend, Prince, District, Rise Phoenix и Lana Rhodes. Ну и, собственно, частично вы как бы видите, да, все, что здесь происходит. Есть есть некоторые люди, так сказать, из этого матча у меня в друзьях, да, и их, как вы видите, ранги, в общем-то, даже немножечко палятся на этой трансляции. Одной легкой пулькой Хик приносит победу в пистолетном раунде команде Типочки, ну и с 1-0 начинают грибочки, с не совсем удачных, надо признать, 1-0. Также напоминаю вам, дорогие друзья, вы можете принять участие в голосовании на Ютьюбе. И отдать голос той команде, которая, по вашему мнению, в этом матче выиграет. В группе ВКонтакте в этот раз я не запускал голосование, потому что до последнего не знал, как будут называться команды. А когда уже узнал, до стрима оставалось совсем недолго. Ну, и по факту, дорогие друзья, по факту сейчас очень, очень... Очень жестко подошли к этому раунду грибочки. Как вы видите, там галилы и всякие-всякие прелести. Но, увы и ах, типочки готовы контрить а, подобный бай-раунд от грибов. И грибы очень быстро а заканчиваются. Айс Феникс Александра а, получает главе с МП7. В соло остается только принц. Только принц, но у него есть галил. В теории здесь, конечно, можно сделать минус 5, можно сделать и минус 6, хоть было бы только нужное количество соперников. Но вот первый минус удается как-то реализовать, и вот со вторым уже появляются небольшие сложности. Ну и как результат 2-0, что, в общем-то, ожидаемо. Хотя, хотя если изначально начинать вдаваться в подробности и посмотреть на байраунд... Коллектива грибочки Я бы, честно сказать, конечно, делал ставку на то, что они его выиграют При учете того, что типочки не стали вооружаться э, чем-то адекватным Да, они, естественно, приобрели фармилки Понимая, что там соперник э, выбежит либо с форсом, либо с пистолетами Но соперник попытался перехитрить И, в общем, грибочки скорее, наверное, перехитрили сами себя э, в данном противостоянии Ну, а пока у нас э, попытка... Попытка. Отличный хэдшот от Лана Роудс по БАМу. Ну и 4 в 5. Неожиданно, но оборона в меньшинстве. Энтри, во всяком случае, сделал ничего себе. Принц просто затаранил сейчас тэк -найном хика в голову. В голову его тыкал э, дулом своего замечательного тека. Таймлапс при этом умудряется дать размен, но теперь нужно как-то оформлять ретейк. Таймлапсу удается сделать еще и минус по Александре. Лана Роудс. ой ой ой, -ой. Минус с Галила. Галил, кстати, на мой личный взгляд, все-таки в CSGO куда более качественный девайс, нежели, так сказать, в, в 1.6. Ну, вот это, опять же, мое убеждение. Лана Роудс! Но тут самый интересный, конечно, момент — это 디стриктор. Дистриктор. Дистриктор... Позволил раздефать бомбу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как такое возможно? Забавный, максимально забавный момент. Но что имеем, то имеем. 3-0. В общем, я все пытался об этом сказать. Но пока Лана Роудс участвовал в перестрелках с огромной толпой соперников, мне не удавалось все это озвучить. И, в общем-то, вопрос... Вопрос большой у меня имеется к команде Грибочки Почему пока бомба была здесь установлена Дистриктор вот тут был как бы, Я понимаю, что он, его задача была зайти в спину к сопернику И здесь победить Но э, как-то как долго Как-то долго и в результате победить из-за этого не получилось Это очень важно Важно побеждать, я имею в виду. Принц забирает 25-го, а Фаврик при этом дает разменный минус. Банан в результате все-таки не удается подчинить своей воле грибочкам. Ну и на точке А тоже как бы какие-то проблемы, причем не какие-то, а достаточно серьезные и вполне себе очевидные проблемы. Дистриктор вот в этом раунде уже пытается отработать косяки предыдущего. Лана Роудс, снайперская винтовка. И бабам. По фабрику, дорогие мои друзья. Следом еще один минус по кент-стапу. Хик заходит в спину к дистриктору. И ситуация 1. В один при этом есть, конечно же, четкое понимание того, что соперник со снайперской винтовкой. И при этом должно быть, по идее, какая-то догадка хотя бы как минимум о том, что соперник на точке Б будет ставить бомбу. В общем, Хик понял это все дело. 1.6 будет, спрашивать Степан Жук. Пока что не знаю. В ближайшее время... Ну, на этой неделе, во всяком случае, вроде бы как не предвидится Где-то в пятнадцатых... А, пятого мая, 5 мая, прошу прощения, господи, обманул Дико извиняюсь, 5 мая, скорее всего, будет 1.6 Но пока это как бы не точно Ну, а сейчас вы видели, как затащено, что называется Снайперская винтовка выигрывает перестрелку И выигрывает раунд для грибочков Не просто так Лана Роудс, а, приобретал снайперскую винтовку все-таки свои плоды это принесло, и там, между прочим, было то ли 3, то ли 4 минуса сделано с АВП, поэтому достаточно продуктивно было сработано, и это надо признать. Ну а теперь уже, кстати, с не самым адекватным баем будут выступать типочки, девайсы есть, увы и ах, но далеко не у всех игроков обороны. Кто-то с фармилками Ну, по факту, конечно, можно сказать, что кто-то из с играет, да Но ваншот из диглата то тоже, кстати, никто не отменял Поэтому тут нужно играть осторожно Но нет никакой информации о том, что нет нормальных девайсов, дескать, да Но Лан Роудс как бы не боится, да Совсем ничего Минусы от Принца по Хику И далее э, заход на точку Ан уже практически на 100% обеспечен Таймлапс Минус нога у Дистриктора. Минус нога у Айз Феникс. Это, между прочим, уже убийство целой семьи. Как бы. <смех> Третий минус от таймлапса. Серьезно, вот это заход на точку А. Dark Legion. Соло против троих соперников. И при этом, ну, только один соперник в непосредственной близости находился на точке. И это был как раз-таки тот самый таймлапс. Автор огромного количества фрагов. А если быть точным, автор трипл килла. I can't stop. Действительно, не может остановиться, и Dark Legend не в силах как-то его остановить. 4-1. Ну, пока что типочки в целом разыгрывают оборону, ну, достаточно приемлемо. Нужно, опять же, трезво оценивать ситуацию и отдавать отчет тому, что для матчмейкинга, естественно, оборона. В разы сильнее, да, потому что мы не говорим сейчас о профессионализме каких-либо команд с наличием каких-либо, так сказать, раскидок, которые могли бы быть, да, каких-то стратегических наработок и всего прочего. А по факту здесь остается лишь, ну, единственный, грубо говоря, вариант, да, это тащить, э, используя силу своей собственной стороны. Дарк Legend удается попасть в голову таймлапсу, Lanner Роудс при этом ожидает аркады, и таки надо признать, ожидается минус по фаврику, и ответка от Кент Стапа. По информации должен работать Дистриктор, но у Дистриктора не залетает. Расстреливает ноги вражеского снайпера. И вы посмотрите, еще и Дарк Лиджент успевает от этой самой снайперской винтовки отъехать. Ситуация равная, 2 в 2. Атака пытается перебазироваться с точки эм, с точки А под Направление, во всяком случае, под точку Б, но здесь уже 25-й идет нападать и вырубает Александру. Александра, Сашенька, немножечко не повезло, подкачала, но посмотрим, может быть, Принц с достаточно красивой, надо признать, аватаркой. Может и затащит что-нибудь. Если, конечно, посмотрел бы туда, куда надо было смотреть, но... Угадай-ка не произошла Со стороны команды Грибочки И это очередные матч-поинты Которые в дальнейшем, возможно, придется отыгрывать А, возможно, и нет Возможно, придется сложить э, руки э, Крестом на груди И просто ехать, в общем-то, так, как и есть Светлана Андреевна, дорогая моя супруга Здравствуйте Тем временем уже 5 матч-поинтов э, Находятся в копилочке команды Типочки И как-то Грибочки Пока не приготовились Совсем Совсем типочки скорее как раз едят Сейчас оппонентов И тут надо Ну, как-то явно что-то другое делать Да, Я понимаю, что, конечно, не очень сильно повезло Со стороной в целом э, грибочком. Было бы наверняка куда более интересно И э, желаемо И востребовано начинать в обороне Но что получилось, то получилось Как-то нужно же ведь Все-таки и в атаке тоже уметь играть Но энтри тем не менее, в очередной раз за типочками. Второй минус также за ними. Дистриктор долго шел на точку А. Но, к сожалению, когда до нее дошел, выжить не успел. Минус от Принца. В есть еще один соперник. Принц, кстати, об этом пока что еще не знает. Но, но... но соперник подставился сам. Это минус таймлапс. Фаврик пытается сменить своего тиммейта на позиции. Ему, кстати, это успешно удается сделать. И это минус по принцу. Ну, вот теперь Лана Роудс. Единожды уже был затащен как раз-таки этот самый единственный матч который имеется у команды Грибочки. Поэтому тут, в общем-то, можно, конечно, надеяться. А можно и не надеяться. Ассаламу алейкум, брат удачного стрима. Хиван, приветствую вас. Большое вам спасибо и приятного вам просмотра. Вот такие вот хедшоты делает Лана Роудс. Ну, что теперь фишечные дымочки, да, поехали. В замочную скважину надо было кидать, ну что ж ты, черт возьми. А, ну и в результате, конечно, сейф, потому что уже нет никаких перспектив на взятие, нет времени и позиции, в общем-то, вменяемые, с которыми можно было бы что-то выиграть, тоже, увы и ах, нет. Ну, сейф снайперской винтовки это всегда хорошо с точки зрения экономики, глобальной экономики для команды, но, конечно, суммарно по счету это пока что немного давит на атаку. Не сильно, не сильно, конечно, проигрыш 6-1 давит, потому что, ну, в перспективе можно даже еще и выиграть первую половину со счетом 9-6. Но при этом нужно, конечно, играть максимально собрано и очень конкретно. А какие-то конкретные действия грибочки пока не демонстрируют. Что жаль, что жаль, собственно говоря. Но я буду делать ставочку, он ни хрена себе. Вот это прилег отдохнуть. Снайперская винтовка, засейвленная в предыдущем раунде, к несчастью, не сильно на что-то повлияла. Большое спасибо вам, Хиван, за 100 рублей. Еще раз вы мне желаете удачного стрима. Но ну, а я еще раз вам, конечно же, пожелаю приятного просмотра и огромное вам спасибо за донат. Что ж, возвращаемся, дорогие мои друзья! Трипл! черт возьми, трипл килл от команды Типочка в Dark Legend, врывается в ребра, забирает 25-го, но при этом, как вы понимаете, пачка соперников просто огромная. Но ну, а снайперская винтовка в руках таймлапса, это тоже нечто неприятное для команды Грибочки, потому что с этим мириться каждый раз, я думаю, не очень хочется, но каждый раз приходится, потому что вот это что-то железобетонное, находящееся на точке а, и это я, естественно, про таймлапса, потому что преимущественно он находится именно на этой позиции. И, играя с АВП, пока что он делает гораздо больший вклад во взятие раунда для коллектива типочки, э, нежели его тиммейты. Ну, 25-й продолжает радовать нас ваншотами, как в предыдущем раунде по Лани Роудс, но на этот раз уже по Принцу. Далее пошел и отдался под... Дистриктора не совсем, правда, я понял этот мув. Ой-ой-ой! Один ХП! Один! Всего-навсего, один ХП остался у Ланы Роудс после вот этого самого неудачного прострела в жизни. Хотя он был бы еще более неудачный, если бы игрок атаки погиб, но не будем не будем э, вдаваться в подробности. Один ХП. Один хп это такое себе дельце. 90 рублей скидывает хиван и пишет, не за что, брат. Опять начинается, как в тот раз у нас ситуация. Как, я забыл, как я в тот раз сказал. В тот раз, чтобы не байтить на донат, я сказал... Благодарю, вот. Я сказал, по-моему, благодарю. Хоть, блин, нет, на, на фразу благодарю все равно можно сказать. А, я благодарен, короче Блин, опять все равно не за что Что ж я тогда сказал, не помню Ну, в общем, в любом случае, от души вам, Хиван, от души 3 в 2. Численный перевес за командой типочки Ну и позиционный, естественно, за ними точно так же находится Минус от Хика по Dark Лидженду Бомба выпадает на 20 И... Ну... Один ХП у Лана Ротс, тот самый Однохповый игрок, который с одним ХП остался вообще практически в начале матча Ставит ваншот по вражескому снайперу, но это снайпер. Очень важно понимать то, что у снайпера все таки была АВП и отсутствие мобильности. Здесь, как ни крути, сказывается... Ни хрена себе. А, минус по хику. Боже мой, садим! С одним Кайрл Хеллспойнтом он все-таки вытаскивает. О, что же это за парень такой? Нереальнейший скилл сейчас демонстрирует Лана Роудс в очень и очень непростой ситуации. Да черт возьми, я бы сказал, в мертвой ситуации удается принести второй матчпоинт своей команде. И опять же, важно понимать, да, то, что э, второй, второй раунд берут команды Грибочки. И этот второй раунд приносит им один и тот же по факту игрок. Но сейчас выстрел лег не совсем так, как хотелось бы, но зато попал второй в цель. А поэтому, опять же, с фрага начали грибочки. Ну, и вот здесь не очень удачно сыграно Дистриктором. А чересчур агрессивно забегал. При этом, естественно, не пытался сыграть потише. Ну, а, в общем-то, за это пришло наказание. Ничего, к сожалению, с этим не поделаешь. Когда игрок атаки пытается агрессивничать, порой игроки обороны умеют эти дела наказывать. Ну и минус от кентстапа, как вы видите, по банану. И, в общем, в целом по точке Б тоже не очень получается удачно сыграть грибочком. Ну, типочки, черт возьми, очень круто сейчас отыгрывают оборону. Это оборона, которая максимально неприятна. Вот с ней очень против этой обороны очень неприятно играть. ха а-а-а! Я не верю в это, черт возьми. Александра просто чудным образом выжила и при этом еще и успела убить фабрика, который в спину насаживал сейчас с МПшки. Оставил 17 хп Александре, но Александра, она же все-таки совсем непростая девушка, она умеет делать. Очень грязные вещи со своими соперниками На табло 8-2 победа в первой половине достается команде Типочки А это, между прочим, только 11-й раунд э, этой встречи начинается в данный момент И да, конечно же, он начинается с баем для грибочков Ну и уж разумеется, да, об этом даже, думаю, не стоит и говорить С бай-раундом для Типочков Ну, АВП и Скаут имеется в активе Грибочков. Также две снайперские винтовки АВП находятся в руках типов. Бам забирает Дарк Легенда, и это минус снайперская винтовка АВП. Но, как вы видите, скаут моментально меняется на Авик, и все в целом пока неплохо. Но неплохо, опять же, в рамках чего? Глобально грибочки играют с галилами, и при этом еще и размениваются периодически, что не ездигут. Ну вот сейчас выбрасывает. Что такое? А, Антон! Лана Роц это валик Рыга Пердалик. Да я знаю, что Лана Роц это валик. Естественно, я знаю. Ну, я уж как минимум могу просто даже посмотреть же, кто это, да? То есть я могу клацнуть вот так вот на профиль. А вы-то это, кстати, тоже видите, да? Видите это? Посмотреть, если по истории никнеймов, ну, вроде типа ничего не дает, да? Но если порыскать по друзьям, то все становится предельно ясно. На самом деле. На самом-то деле, все, опять же, ясно, понятно. Ну, в любом случае, Антон, спасибо тебе большое за донат. И да, кстати, ДМ я не комментирую, даже не надейся. Даже не надейся. 9-2, дорогие друзья. Типочки продолжают разваливать э, грибочков. Пока что все слишком. Узконаправленно я бы, наверное, так выразился Конечно, не хотелось бы так выражаться Но что имеем, то имеем Грибочки, увы и ах Пока Лана Роудс не тащит Но не вытаскивает Я просто не называю Лану Роудс валиком Ну, постольку, поскольку я все равно буду ошибаться И Лану Роудс периодически Вернее, валика называть Ланой Роудс Потому что он так подписан Ну, собственно, это на... Вот. Это и будет оказывать... Влияние, черт, тебя дери. Даблкил от 25-го со снайперской винтовки. Мне кажется, с АВП у типочков уже кто только не играл. И практически каждый игрок зарекомендовал себя, ну, худо-бедно, достаточно грамотным снайпером. И это парадоксально, черт возьми, потому что плохо, когда в команде очень много снайперов. Потому что снайпер, как правило, обладая, ну, достаточно хорошим скиллом игры на снайперской винтовке, разумеется, вынужден жертвовать э -э, скиллом. Игры на штурмовых винтовках И с Калашом, и с Эмкой он уже будет выглядеть не так уверенно, как мог бы Дистриктор забирает фабрика, Попадает под моментальный размен Айс Феникс, Александра, минус кент Но там есть еще один соперник, о котором нет информации у Александра И это, к сожалению, для Саши не самая приятная ситуация Но для Саши есть возможность сделать клатч Прилетела снайперская э, пуля Можно, в общем-то, по треку было неплохо, кстати, понять Ой, ой, ой! А не знала, конечно же, Сашенька, о том, что за углом стоит соперник. Ну и, в общем-то, как итог 10-2. Сделала все, что смогла, но этого не было достаточно, к моему великому сожалению. Ну я, блин, я даже не знаю, что сказать, если честно. На самом деле ситуация настолько трагичная и плачевная, она, конечно, камбэкаемая. Здесь есть огромная вероятность камбэка во второй половине. Но, Простите, дорогие друзья Но камбэк Все-таки будет очень сложным да, И при этом надо помнить, что Для хотя бы даже ничейного результата Нельзя дать Вот прям на данный момент Больше пяти матчпоинтов Типочкам, если они возьмут 6, Это уже победа Лана Роудс вместе с Дарк Лиджендом Делают по минусу в команду типочков Ну и Александр здесь попадает под раздачу Причем, по-моему, вообще случайно Дарк Лидженд Вспоминает свою молодость, играя со снайперской винтовкой И, что немаловажно, делает минус по эм, таймлапсу Ну и тут проход, в общем-то, на точку Б открыт Оставшиеся игроки из коллектива типочки Сторожат точку А и, естественно, немножко не угадывают Я не думаю, что здесь хоть как-то адекватно выглядит сейф для игроков обороны Потому что, ну, да, есть сложности с деньгами. это надо признать. Сложности с деньгами действительно есть. Но если не попытаться выбить, сложности будут еще круче. 25-й. Минус принц. И вот теперь уже ретейк будет проходить э, в равных условиях. 2 на 2. Но, конечно, с огромным позиционным преимуществом за коллективом грибочки. Ну, а теперь после минуса от Dark Legion да, уже точно никакого ретейка не будет. Лана Роудс, кстати, тоже со снайперской винтовкой. В результате следующий раунд... Скорее всего, начнется для команды грибочки с двумя авиками. А, может быть, почему я говорю скорее всего, потому что в такой ситуации можно в теории и выкинуть один авик, и играть в одно АВП, что я бы и рекомендовал делать, потому что слишком много снайперских винтовок. Это не есть гуд. И в Инферно, Inferno... на Инферно, прошу прощения, мне кажется, не совсем целесообразно закупать... Две снайперские винтовки в атаке. Одно, я считаю, за глаза, а то и вообще можно в теории разыгрывать неплохие раунды. И не имея оптики, и не контролируя дальние дистанции. 25-й! Просто 25-й кадр сейчас показал принцу! Хик! Ну вот Хика мы еще на снайперской винтовке не видели. Но теперь и его АВП также отпечатается у нас в памяти вот этими двумя роскошными минусами. Численный перевес достигнут командой... Типочки Но Дистриктор это как бы вам вообще не шутки Это машина для убийства И он сравнивает количество живых игроков Правда ненадолго, потому что Лана Ротс все-таки подставляется Опа, здравствуйте Ну здесь неудачный свич на ножик произошел Тем не менее Дистриктор не растерялся и все-таки убил Фабрика. Ну что Антон, только на тебя надежда, только ты способен это втащить и Втащит ли Забегает в сайт И успешная постановка бомбы, разумеется Соперник находится под КТ-респауном 21 хп у игрока атаки 77 у игрока обороны Но при этом игрок обороны не Мобилен Соперник, то есть игрок атаки Как раз таки Куда более мобильным игроком здесь является Но вот даже Вытащенный ее хотел. Ой, не успеваю даже договорить. Даже вытащив USP, по сути, Хик уже как бы ставит под вопрос а, происходящее во всей этой вот картине, да, потому что... Ну, а, USP компенсирует отсутствие мобильности. Ну, а при этом, учитывая лоу-хп соперника, естественно, такое даже с USP добивается. Но там вообще еще и смерть хэдшотом была. Будет ли сегодня тимкил, интересно? Акмал, э, во-первых, приветствую. Вы в начале трансляции со мной поздоровались, а я, простите, пожалуйста, вам не ответил. Э, но, думаю, да, думаю, будет. Хоть один, но будет. Просто какой-нибудь случайный, рандомный тимкильчик будет. А там, конечно, черт его знает. Dark Legion, entry frag, минус от таймлапса в ответку по лани Роудс. и успевает пропрыгнуть Dark, не попав под вражескую АВП, но при этом должен был зачекать сейчас второго приближающегося соперника, а здесь их на секундочку не просто два, а три. Еще и все это дело прикрывает снайпер команды, Александр разменивает, забирая фабрика, ну и сама отдается а, в руки. Кэнт Стапа Принц вынужден теперь идти как-то отбивать. При этом его тиммейт Дистриктор в данный момент находится на 20. И это перестрелка, которую может затеять там Дистриктор. В целом могла бы предопределить вообще этот раунд. Но, как вы видите, сложилось все вообще сверх интересно Вот этот игрок даже, вероятнее всего, и не заметил, что мимо него сейчас ходил игрок атаки. Хотя он ходил, но ждет. Ждет, тем не менее, соперника. Как бы просто отсутствие контроля меда. Как раз таки то, что косвенно влияет. Вернее, косвенно показывает нам то, что Хик не заметил передвижение соперника. Потому что если бы он знал, что он бы, черт возьми, знал. А вот Дистриктор прекрасно знает, где сейчас находится кент-стап. И выиграть здесь уже будет, конечно, очень тяжело. Да и, скорее всего, даже невозможно. Но можно хотя бы одного игрока обороны убить. Ну, просто чисто по приколу. И есть килл. Есть килл, но на точку Б уже, конечно, здесь не пробежать. Минус от Хика. И это 12-3, дорогие друзья. Счет, конечно, сверх ужасный. Статистика... У некоторых людей, к сожалению, тоже не очень приглядное, но, но есть, конечно же, те, кто радует. При этом, вот на вот этой конкретно на вот этой статистике хочу обратить внимание, что у команды «Грибочки» в «Плюсе» находится по статистике только «Лан Роудс», а у команды «Типочки» в «Плюсе» не находится, только «Фаврик», ну, соответственно, «КПД». У команды Типочки из-за этого чуть-чуть выше. Но посмотрим, как они сумеют распетлять всю эту ситуацию, находясь в атаке. Здесь, кстати, даже береты появляются в руках Хика, и реализуются эти береты достаточно лихо. Минус Dark Legend. Ну и у нас тут есть еще, конечно, игрок. Это Александра. Александра на Юспе, кстати, играет весьма и весьма недурственно. Ну и один минус, как минимум, хотя бы один минус в этой ситуации она оформляет. Потому что, ну, все-таки важно помнить, что Dark Legends, например, даже одного минуса сделать не сумел. Вдвоем сейчас Дистриктору и Принцу удается запинать. Айкен Стопа Фаврик, убегая и умирая даже, я бы сказал, успевает забрать... Дистриктора, ну и ситуация равная 2 в 2, но правда равная Она совсем ненадолго, черт возьми <laughs> 13-3 Минус экономика Минус мораль Возможно с команды Грибочки Потому что проиграть данный раунд Ну конечно не сказать Что похороны Но и хорошим результатом Такую пистолетку назвать Uh, в целом не получается. Обращу ваше внимание, дорогие друзья, что обе пистолетки в этом матче остались за командой Типочки. На пистиках ребята явно играют сильнее, чем их соперники из ЕС. А я напоминаю вам, что типочки это команда, которая представляет Республику Зимбабве. А грибочки представляют uh, Евросоюз. Страны Евросоюз, точнее. Хик. Uh, минус Dark Legend, который. Пытался поджать, но немножечко не преуспел а, в этом занятии. А вот принц, кстати, в своем поджиме играет куда более профитно. 25 разменный минус и проход на точку Б. Вот вопрос, стоит ли его пытаться оформить и довести до конца? Александра. Александра. Бесподобно ехать, Шот и Ланроудс и Дабл -кил! а и дальше, ладно, я не буду, в общем, придумывать. У меня есть, конечно, рифма к этому всему, но я не буду ее договаривать. А, Лана Роудс 1 на 1 с хиком. Хик 21 хп. Лана Роудс, черт возьми, трипл килл с дигла. Бесстрашный Лана Роудс, бесстрашный. 13-4, дорогие мои зрители. Ну, камбэк, да, как говорится. Камбэк из рил на данном этапе можно выиграть. Пока что грибочки имеют шансы на победу. Типочки, безусловно, тоже имеют шансы на победу. Им вообще для победы нужно взять всего-навсего три раунда. Но тут, скорее, конечно, будет все зависеть от того, насколько грамотно а, типочки будут распоряжаться своей собственной экономикой. Потому что именно эта самая экономика будет определять, с чем и с какими девайсами а, команда... Чего это вообще сейчас был за дым такой красивый? А, именно экономика будет определять, с какими девайсами типочки будут а, пушить своих соперников. Пушить здесь можно, конечно, и при галилах, и при диглах. И это все мы видели в первой половине. Но не зря же она закончилась 12-3 для грибочков поражением. Наверное, вся причина была как раз-таки... Ух ты! Хорошая игра на беретах от таймлапса, но... Правда, на удачу для команды Грибочки в спине у таймлапса оказался принц и не отпустил его и не позволил ему засейвить девайс. Тем временем сейчас, конечно, у Александра на точке Б намечаются большие проблемки. Вопрос, насколько Сашуля сумеет справиться с этими проблемками, ну, из трех киллов э, возможных один все таки был сделан. Попытка поставить бомбу, и бомба таки установлена, но и в соло... Остается 25-й, его подрезает Dark Legend, И это уже пятый матчпоинт для грибочков Вот он, как я и говорил, собственно, камбэк из рил Начинается та самая ситуация, в которой у грибочков сейчас идет плюсом экономика Плюсом идет мораль Ну и в целом вообще перспектив, конечно, у них опять-таки относительно сильной стороны Гораздо больше на победу Но вот и задача, да, как всегда в любой ситуации, в общем-то Может происходить, конечно, что-то Печальная практически с любой командой Вот э, даже, кстати, буквально недавно совсем Я смотрел, был матч какой-то В рамках какого-то турнира по CSGO Вот который сейчас проходит Я не помню точно, что это там э, По-моему ПГЛ, если я не ошибаюсь, РМР-турнир, который был М Могу опять же ошибаться э, Кто-то там выигрывал, что ли, 11-2 В результате еще и потом сыграли 15-15 Через допы еще и проиграли Короче, это... Та самая ситуация, в которой, если вы расслабитесь, э, ну, короче, бул, булки, как говорится, лучше не расслаблять, потому что в них может что-нибудь, не дай бог, заехать. Минус от Дистриктора по хику, ну и ситуация, благодаря минусу от Принца, вообще в двукратный перевес выходит для обороны. Еще один замечательный хедшот, и последним остался Фаврик. Ну... Минус от Фаврика очевидно, да, конечно, хотя такой момент уже был, только было все наоборот, Фаврик был в обороне, он расстреливал Александру в спину, но не сумел сделать этот минус, Александра развернулась и отстрелила оппоненту ноги, а может и не ноги, может еще что отстрелила, это уж я не знаю. Ну, Лана Роудс... Попал, вроде бы как попал, да, 25 хп осталось у фабрика ну, боится теперь он, естественно, понимает прекрасно, что его сейчас будут выкуривать из дома, и так и происходит. Третий минус от Принца, и это 13-6. Ну, конечно, Грибочком еще работать и работать для того, чтобы выйти победителями в этом матче, ну, либо как минимум обеспечить себе ничейный результат, то есть... При минимальных раскладах вещей для победы нужно взять хотя бы 9 раундов. А 9 раундов уже все-таки, согласитесь. Пусть даже и в сильной стороне, но можно ведь и не взять, при учете того, что если соперник возьмет всего 2, тут уже неожиданно получится. Ничейка. Приветище! Angry Chipmunk. Приветствую. Лана Роудс в честь порноактрисы. Ну. Of course, yes. Ну, вообще, если интересно, это... Э, человек с ником Валик. Это, между прочим, мой бывший тиммейт. Когда-то мы с ним играли и в 1.6, и в CSGO, когда я еще играл в CS. Вот, собственно говоря. Ну и сейчас, кстати, Лана Роудс, два минуса со снайперской винтовки... А должен был бы быть сейчас, наверное, третий, но пуля куда-то улетела не в том направлении. И в результате команда Грибочки теряет контроль над точкой А. Здорово, Сань, что за микс? Doggy Style Flex, привет. Это ММчик. В команде Типочки в данный момент выступают 5 рандомных человечков. В команде Грибочки играет, ну, стак друзей, которые любители по вечерам поиграть в каесик, вот так скажем. Без амбиций на профессиональный киберспорт и так далее. Просто ребята, которые, вот, ну, любят по фану побегать. 14-6, дорогие мои. И этот раунд, конечно, серьезно потрепал как экономически команду Грибочки, так и, вполне возможно, морально. Потому что теперь Грибы прекрасно понимают, что без экономики тащить... Всегда гораздо сложнее будет. Ну, приходится, например, Dark Лидженду покупать, естественно, девайсы, не покупая гранаты. Вот в случае чего от Dark Лидженда при ретейке не ждите ничего хорошего. Ну а у нас открывашка на мидл, причем достаточно агрессивная. Таймлапс э, вместе с хиком Готовы уже вроде как брать штурмом ребра, но при этом таймлапс, невзирая на минус по принцу, в голову тоже получить успел. Лана Роудс минус по хику. Что-то грибочки не вывозят. но ну, они пытаются. Смотри, что происходит-то, а? Смотри, что делает-то. Лана Роудс, третий минус. Ну, здесь, конечно, у меня огромные вопросы к типочкам. Когда они решили, что выходить по одному на вражеского снайпера, это вообще адекватно. Ну, не знаю, не знаю. Я бы, конечно, поспорил. Минус от Фаврика по... <coughs> по Дистриктору. Ну, здесь по-прежнему Лана Роудс. Это уже четвертый минус, между прочим, для Дениса. Денис жесток. Суров. Непреклонен. Получил даже в плечо сейчас пулю, но продолжает еще, э, ну, как бы угрожать своей снайперской винтовкой. Оппонентам, ну, эйс. Эйс. Очень, конечно, хотелось бы сейчас увидеть эйс от Дениса, но вполне себе не удастся это сделать, учитывая все-таки то, кто и куда э, идет. А точнее, это I can't stop, и он открывается совсем не на позицию Лан Роудс. Хотя... Все будет завид, да. Вот если бы сейчас пошел на ковры, но здесь опять же, здесь в таком случае надо отдать должное Дарк Лидженду, да, его позиция станет э, финишной, финальной, если хотите, да. Ну вот сейчас уже есть информация, четкая информация по бойлерной. Ну и просто прессингом, просто прессингом уничтожает Дарк Лидженд оппонента. Тот момент, когда слышишь, Илана предполагаешь что-то развратное, на экране тут CSGO. И это забавно. Ну да, безусловно, конечно. Я согласен. Это все равно, что, типа, если бы мои трансляции начинались бы с вот этой музыкальной заставки Порнхаба, да? Большинство бы просто, ну, типа, опа. <laughs> Люди бы реагировали в основной своей массе, наверное, оп. Знакомая музыка. Ну что, пуш точки Б или нет? Слабо или нет? Лана Роудс, уже находясь на банане, пытается при... <laughs> Простите, дорогие друзья, но я не мог... Не похахмить, разумеется, относительно того, что Лана Роудс находится на банане. С другой стороны, а где же еще находится Лана Роудс? Ну, само собой. Те, кто понимает, те понимают. Айс Феникс минус фабрик, И здесь попытка от таймлапса с Текнайном. Кстати, удачная попытка, надо признать э, забрать принца, потому что принц. Явно не ожидал такой агрессии от соперника. Но 3 в 3. Все-таки 3 в 3. Dark Legend со снайперской винтовкой намекает нам, что этот дуэт все-таки еще богами не забыт. И невзирая на то, что он в 1.6 играл с АВП, а в CSGO, по сути, как я понял, АВП ему уже не настолько интересно. Все-таки показывает, что реакция есть, и руки-то помнят. Но Кент Стап остался один против двоих, попадает в голову дистриктора и один на один с Дарк Легендом. И вот она, та самая снайперская винтовка. А, непобежденная. Непобежденная снайперская винтовка. И, конечно, наличие дефьюз-китов. Как я вот говорил, да, Dark Legend в случае ретейка окажется бесполезным. А вот нет, на самом деле. Не было раскидки, зато были дефьюз-киты. Собственно Ну, раскидка была какая-то, да, выброшена Она была просто немножечко заранее Ну, а тем временем 14-8 Камбэк, черт возьми, очень непростая штука Грибочки пытаются сделать реально нереальнейшие вещи Ведь для победы им нужно брать Ну, вообще, для того, чтобы себя обезопасить от поражения Нужно взять еще 7 раундов Это почти столько же, сколько получилось взять грибочком на данный момент Ну, а если удастся удвоить количество взятых матчпоинтов Так это вообще победа но под точкой Б, опять же, что-то готовится, какая-то агрессия, какие-то раскидки, какие-то э, фейковые, вероятнее всего, мувы. Хотя снайперские винтовки работают у грибочков достаточно исправно. Что Лана Роудс, находясь на точке Б, делает фраг, что, в общем-то, Dark Legend на споте А точно так же киллом отличился. Ну и принц, конечно, дает расклад вещей, где Dark Legend не должен был пропускать бы сейчас, конечно, в ребра соперника. Но не успеваю включить принца. Простите, дорогие друзья. И в результате. Ой-ой-ой, в результате у нас там просто дабл. Дабл отвалика с одной пули в дымы, короче. Вот так, еще и на узумом, Просто там комбо. Просто комбо минус. Интерпретация легендарного камбэка Гидры. В какой-то степени. Uh, именно так сейчас и как бы и происходит. Но обратите внимание, просто 12-3 был счет. Ну, 12-3. Ну, Карл, 6-2 во второй половине. Слишком. Слишком серьезно сейчас грибочки подходят к обороне. Хотя я бы, наверное, все-таки сказал, что это спустя рукава типочки атакуют. Ведь все же два раунда они брали. И пусть первый из них был пистолетный, но один девайсный. Они тоже умудрились взять. Принц глушит двух соперников. Uh, недолго думая, соперники отвечают, кстати, тоже двумя минусами. Здесь заканчиваются поярт... Пар... Бам! Красивый бам сейчас сделал по принцу. Минус от Лан Роуд со снайперской винтовки. И здесь ставится бомба на споте А. 2 в 2 будет ретейк от грибов. И очевидно, конечно, что ретейк будет. Тут вообще сейф не проглядывается никаким образом. Александра... Отправляет Бама в следующий раунд и говорит, что никаких нахрен вообще, все, проваливает отсюда. I can't stop. В этот раз все-таки остановился, и Саша делает второй минус в этом раунде. Еще и бомбу дефует, и вероятнее всего, MVP-шечку MVP сейчас получит, и такие э, 23. Ну, типа, да, конечно, счет такой по, по полезности не самый... Крутой, ну ладно, на самом деле, если опять же кто-то не знает, Александра девушка, это во-первых. Ей вообще уже только за это простительно, что она может играть на лоутабе или где-либо еще, неважно. Не важно. Она сделала 9 киллов. Это, между прочим, больше, чем Дистриктор. забавненько. Но в целом, неважно. Неважно, кто сколько киллов настреляет, даже если Лана Роудс 34 на 15, черт возьми, затащит своей команде катку. Неважно, кто сколько сделал киллов, повторюсь. А, важно, кто все таки станет победителем, а победителя не судят уже. Хороший спрей от принца. В принципе, удалось нанести неплохой урон. Но, правда, конечно, только неплохой урон. Айс Феникс минус Фаврик. Далее, опять же, череда небольших разменов и перестрелок на зелени, в результате которых, ну, на точке А пока что, я бы сказал, наверное... Проблемы. По большей степени проблемы. Александра в упоре готова принимать выход на 20, но вот вопрос, откуда Первей пойдет выход? И ведь это... И это все-таки 20 да, и здесь Александра справляется. Оно уходит под прострельную, так сказать, позицию. Если не успеет среагировать на Хика, то тоже будут похороны, увы и ах. Но Дистриктор... Забирает от Айкент Стапа, последним остается Хик, и Хик тот самый игрок, который сторожит позицию Саши, и все-таки забирает ее. Вредный Хик, все-таки не позволил Александре выжить. Ну а на табло 14-11, пацаны пытались сделать выход на альтернейт, выход альтернейт, но не ожидали, что КТшники разыграли македонский раут и чуть... О, господи, как это звучит, да, это звучит как будто бы выписка из книги по истории. И причем, что он для меня даже пугающий на данный момент, я практически вообще ничего не, <laughs> не понял, что за македонский раунд, да, вот казалось бы. Я думаю, 99% посмотревших вообще не поймет, что такое македонский раунд. <laughs> Но ну, нет, наверняка, конечно, люди, которые сейчас смотрят за профессиональным КСом, поймут. Просто я за ним наблюдаю достаточно редко, у меня не сильно много свободного времени. Дистрикторы Лана Роудс по киллу. Раунд начинается, раунд номер 26. 26. Важно тоже это помнить. Начинается для грибочков с двух фрагов и при этом ни одной смерти. Вот это важно. Перевес, который получен, желательно бы сейчас закрепить в позиционном эквиваленте, ну как минимум. Ну и вот не отдавать, конечно, такие моменты, как отдал принц. То есть вроде бы был контроль дома, и об контроля дома нет. Dark legend выбивает 25-го. Ну, тут как-то, опять же, спорным. Если пару раундов еще возьмут, то очень неплохие шансы для грибов. Да, однозначно, я на 100% уверен, что грибочки могут сейчас откомбетчить, но там надо тоже понимать внутреннюю обстановку в команде, а там есть люди, которые могут немножечко потоксичничать, так скажем, да, и убить чуть-чуть Мораль и волю к победе. Но я надеюсь, конечно, что при таком камбэке таких неприятных ситуаций не произойдет, где кто-то кому-то додумается убить мораль. По-моему, это просто невозможно. 28 секунд до конца раунда, и таймлапс уходит на сейв. Вот такая приятная новость ожидает команду Грибочки. Их никто не будет пытаться выбить с точек. И означает, что счет станет 14-12, что тоже, естественно, замечательно. Естественно, замечательно для Грибочков, потому что счет во второй половине уже 9-2. И тут вообще, как бы, я бы не рекомендовал никому какие-то шутки шутить. Потому что они, как бы... Ну, это реальнейший камбэк. Вот что важно. Ну, само собой, Александра не успевает добежать до позиции оппонента. Поэтому оппонент со, со снайперской винтовкой переходит в следующий раунд. И вот в 27-м раунде неожиданно команда типочки для себя обнаруживают, да, что у них две снайперские винтовки, калаш, скаут и... Ну, что-то приобрести должен Хик. И это будет тоже калаш. Но три снайперские винтовки. Гайс, ну, приспустите при немножко, притормозите, это же, ну, слишком не, не здорово. Dark Legend. Замечательный дым и реализация позиции. Что самое главное, а, под этот самый дым происходит замечательное. Вроде бы как было куча АВП и скаутов у типочков, но все это было закрыто всего-навсего одним дымом, о котором, в общем-то, должен был получать информацию игрок, находящийся на втором меду. Но как так получилось, вот объясните мне Как так получилось, что он эту информацию не получил в целом И спокойненько себе открывался под полтора Не думая о том, что там кто-то может его встречать Хик, минус Александра Ланароудс Даблкил, минус из таймлапса Все-таки засейвленное АВП Какой-то профит команде типочки приносит Но вопрос, опять же, в окончании раунда Если раунд удастся выиграть, тогда да, профит этот будет, опять же, зафиксирован В противном случае это лишь попытки а попытка такое себе типа Принц забирает фабрика Ну и таймлапс минусом по принцу, разумеется, Показывает свое положение Прекрасно все теперь знают, где он и дистриктор Не без труда Будем, будем честны, не без труда, но Делает этот минус, тут же на Дефьюз встает Dark Legend. и это 14-13, дорогие мои друзья, 14-13! Нереальнейшие камбэки сейчас готовы, по-моему, воплощать в реальность грибочки, и это уже действительно, на мой взгляд, просто вопрос чести. Такое просто нельзя отдавать от слова «вообще». Иначе зачем тогда играть, если не докомбечить вот такой крутейший камбэк? А он ведь действительно крутейший. Потому что тут всего-то навсего два раунда, и грибочки уже не проиграют. При том, что там через два раунда и у типочков... Ну, хотя нет, у типочков-то с экономикой сейчас проблем не будет. Чтобы они появились, грибам придется отдавать один раунд. А тут как-то, наверное, все-таки лучше не отдавать 15-й, да, учитывая, опять же, что... По факту, ой-ой-ой, какая неприятная флешечка сейчас прилетает Ланер Роудс. В результате приходится отдавать позицию. Ну и там, учитывая достаточно мощную раскидку спота Б, можно повестись в целом на этот фейк. Но вот эта хаешка, которая сейчас прилетела под Принца остановила самого принца, а в результате принц выбивает бомбу, и игроки обороны спешно начинают стяжку обратно в ребра, понимая, что это не более чем фейк. Конечно же, Dark Legend и Lana Road остаются оберегать точку Б. но здесь минус от Lana и пока что все успешно. 5 в 3. Хороший раунд в теории мог бы получиться, если бы не разбрасывались на самом деле игроки атаки хаешками необдуманными, потому что именно эта хаешка заставила остановиться... А грибочков в момент перетяжки. Ну а всех, кто уже успел перетянуться, естественно, было принято решение стянуть обратно. А на морали уже можно доехать к грибам. Я уверен, что они доедут. Ну, но прямо это было бы стыдно не доехать. 14-14 и ничеечка под конец матча у нас подъезжает, дорогие друзья. Два раунда остается отсмотреть в этом матче. Причем по-любому два раунда. Неважно, кто их выиграет, но это будут крайние два раунда на сегодня. Сегодня один матч, да, Энгри, сегодня один матч, и сразу хочу спойлернуть, завтра будет Ведьмак в 20.00, скорее всего, либо в 19.00, я еще пока не решил, но завтра будет коротенький стрим, не четырехчасовой, завтра он будет на парочку часиков, а поэтому вот приходите, в общем, завтра вечерочком, почилим, пообщаемся. Давайте смотреть, дорогие друзья. На один из важнейших, ключевых раундов этого матча типочки остаются без экономики в целом. Это Калаш. Э, и как бы ладно, уже не буду перечислять. п 90 там еще был, который спешно отправился в следующий раунд. Немножечко досрочно, правда, но все-таки отправился. Фаврик э, забегает в точку вместе со своими тиммейтами. Но тут пока что есть люди, которым с руки пока что это дело принимать. Дистриктор даблкил и в соло. Соло остается кентстапа, у кентстапа не с чем тащить Ну, единственное, конечно, с чем кентстапу можно было бы затащить Это плюс-минус с какой-то моральной составляющей Но игроки обороны все-таки вооружены и вооружены достаточно качественно Две снайперские винтовки, АВП М4А1 Сайленс Черт возьми Есть дефьюз киты у двоих Правда, нет, конечно, абсолютно никаких гранат, но это все здорово компенсируется тем, что у Кент а нет девайса, нет армора, но да, он поставит сейчас бомбу. И это единственный плюс в этой ситуации, просто поставленная бомба. В теории, конечно, она дает небольшие денежки на следующий раунд, ну и, возможно, конечно, дает какой-то незначительный перевес в позиции, но этот перевес в позиции хоть и получен, его еще нужно как-то довести до ума. И это будет сделать сложно, учитывая, что именно в эту позицию бегут два соперника. Но нет. Дестриктор, трипл килл. И это пятнадцатый раунд для коллектива Грибочки. И вот теперь произошел, можно уже сказать, смело произошел камбэк. Потому что Грибочки впервые за весь этот матч вырываются вперед. И теперь уже, как бы, последний раунд, дорогие друзья. Последний раунд. Неважно, что и как будет дальше. Важно лишь то, что либо грибочки выиграют, либо это ничья. Вот к такому итогу мы шли весь этот, черт возьми, очень яркий матч. Ну, с экономикой я даже не думаю, что стоит вообще об этом как-то, конечно, говорить. Хотя у таймлапса по каким-то причинам ничего не куплено, но он просто стоит АФК. Возможно, он начнется и все-таки что-то приобретет. Было бы неплохо. Да, купил Сик. Ну и, кстати, по баю я бы не сказал, что намного хуже у игроков атаки. Да, не очень много гранат, но какие-то все-таки есть. Если ими грамотно воспользоваться, то, я думаю, можно вполне себе уверенно выйти на одну из точек. Но главное, конечно, не ошибиться сейчас на ключевых позициях, на которые сейчас может ошибиться, например, принц. Но принц не ошибается. Дальняя перестрелка остается за ним. Тем не менее, на винте находился хик, который принца в живых не оставил, ну давайте смотреть Как сейчас свою позицию будет Пытаться вывести на победный Хик Хаешечки прилетают и Хик прекрасно Понимает, что его уже здесь могут ждать И так и есть, его ждут Ну и Лана Роудс, конечно Ну вот а благодаря этому дыму уже не стоит ждать Выхода теперь на точку А вот под Лану Роудс Удается пробежать В наглую Ну смотри, забайтили на выстрел Савика А бомбу-то начинают стягивать на точку а, дорогие друзья Именно там произойдет сейчас важнейший И итоговый, по сути, бой Именно на споте А Грибочки либо выиграют Либо проиграют эту встречу Александра забирает Стапа. В результате у нас на 20 выпадает бомба Ну и теперь Александра О! Последнее слово за Александрой, дорогие мои друзья Вот так вот вот так вот, легко и непринужденно, грибочки выигрывают. Типочков, черт возьми. И Александре еще и кейсик выпал. И справедливо, кстати. Ну и, конечно же, принц тоже. Блин, крутой мой.